Так, пришел мне подарок. Ксюша, это чего такое? Это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Ты подожди, покажи, покажи. Она чья? Это корейская косметика. Корейская. Так, <смех> так, так. Так, цап цап так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Сейчас отцарапаем все. Да, вот так вот. Сразу видно. Так, от души. Мама, да, да. Надо вот снова вот, вот, открыть. Чем вот. пахнет? Приятный запах. Это <связывается> вот, хорошо. Вот, вот сыворотка для лица шеи. Такое вот, такая вот подарочка мне пришла. О ценах я даже боюсь спрашивать, дочь меня балует. Ну и подарок, который я просила. Я три года его просила. Я просила его три года. Разворачивай давай. Матвей -ка. Барабанная дробь? Матвей, барабанная дробь, да. Топ -топ -топ. Все, мама шуршит, мама шуршит, какие-то мама шуршит, кошелек такой, получается. Так. Там что еще картинку подарили? Такой. Вот. Ну тут для бумажных, тут для карточек, для каких либо. Ау. Да. А что еще есть? Секция для мелочи. Обалдеть. А что там ничего не положила? Денежку мне положи. Жадина, дай, дай... Жадина дай денежку. Дай денежку. А? Вот. Вот такой кошелек. Вот так вот, Матвей. Кошелек без денежки. Даже не сек. Принеси мой кошелек, положи денежку, не буду я без Сейчас. не буду я без денежки у тебя брать, да? Вон тут мы вместе снимаем. Да. Давай еще снимем твой старый кошелек. А что, думаешь стыдно что ли? Давай. Двенадцать лет кошельку я имею право поменять. Старый, старый О, уже. не украдет? 12 лет. Нет, на не 12. Ре? 12. В 12 году Куплен. Угу. 8 лет. 8 Мегалаги. лет. Почему? уже. Да. Вот. Что ты мне маленькую-то ложишь? Я открою. Я переложу. Открой большую денежку, ложи. Ну ч ⁇ с маленькими. На да, где это? Давай, давай. давай. Оп. Мама, деньги переклади, смотри. Видео у тебя останется, как она. Деньги перекладывают. Как мы пописали хорошо. У нас даже мимо памперсов все. Да, течёт, да. Ну, ничего. А, мы хорошо. с Матвейкой. Вот, и все твои о, карточные прибуды. Да. Мы тоже утрамбуем. Карточки все показывать не будем. Да. Вот. Это достояние. Многих-многих лет. Вот. Угу. Оп, мелочь. Опа. Миниатюрный кошелек. Примерно стоимость нужна? Не нужна? Этого кошелька. Он не дороже тех денег, которые лежат у меня в кошельке? Дороже. Дороже? Да. А ты что, все деньги-то достала? Ну, сколько было? Нет, не все. Не ну, все, спор, конечно, не все. Ну я ж откуда так знаю? Сейчас, смотри -ка. нет, а да не там смотришь. Две ну, <сосы> А, ровно? Ну. Насынули. Да. На. Вот. Выгребаем и закладываем еще деньги. Я на твоем месте, твоему сынуле не давала бы этот кошелек играть. <сосы> Это О. же деньги. Вот. Так. Да, поэтому. А мышку? А там у меня мышка есть. Мышка, да? Мышку, мышку. Открываю. Вот она мышка. Вот она под а, Да. Верни. Так. Не, так. сынушка, не надо это. Не надо, сынушка. Это. Да. Мышку давай сюда. Мышеньку, вон. Мышенька. У меня вот тоже тут золотая мысенька сидит. Ну, да. что, сказать стоимость или не стоит? Не знаю. Или не Широ. Если я так клянчила три года, то скажи стоимость. Стоило мне клянчить или нет? Это Эко-кожа 1800. 1800. Ну, mm? 1800. Mm, 1800 нормально. Ну, для Эко-кожи, да. Хотя за деньги уголь и кожу купить. Все mm? прям я бы за эти деньги я могу и кожаную купить. Я пожалела, да? Маме кожаной. Добрая дочь. Ну, теперь у тебя есть все 33 удовольствия. Для всего. Чего и весь отписился? Сейчас, киса. Сейчас От удовольствия, что бабушки новый кошелек купили. Маленькую это мой, да. Ты сам выбирал. Сам выбирал, да? Точно. Да, я сам выбирал. Умничка ты моя сладкая. Вот. Поэтому все-все. Можно, можно еще карточек, чтобы 20 завести, да? Ну Да, можно. Почему нет? Тут для всех карточек места хватит. Поэтому следующий кошелек еще через. <связать> у вас специально сама покупать не буду кошелек. Это вы мне обязаны кошелек дарить, чтобы у меня все хорошо было. Мне будут люди. Подвинь мне кошелек. У тебя муж есть? Это! А да. Поймал маму. Поймал да. Сопровождение. Не, не, не, не, не, ты, вот, смотри, ты, ты вырастешь и маме купишь кошелек. Да. Ревушки. Маленький, компактненький. Не слопатый же постоянно. Да, что-то я привыкла. Так вот па а, название не видно видно. Маленький, компактный. Все туда убралось. Ладно? Депсулую. Депсую. Спасибо. Не за что. Так что вот так вот теперь я с кошельком. И с косметикой, и с улитками. Всех улиток, наверное, приловили для меня. Наверное. А кто еще не все подарки сняла? А еще есть? Я же тебе привезила. Итак, вот еще мне подарочек. Это филе для волос. Это не та самая. Не синильная кислота. Так, вот, вот эта фирма. Ладур. Так что будем косявые. Ксюш, сколько стоит такая? Набор стоит полторы тысячи. Набор стоит полторы тысячи. А в наборе сколько? Десять штук. Десять штучек. Для чего он применяется? Применяется он для волос. Он разводится один к одному. С чем? С водой? С водой. Или с кислотой? С водой. Да, он смешивается один к одному и наносится как маска на волосы. Держится примерно 20-30 минут. И потом смывается теплой водой. Угу. Вот, волосы восстанавливает. Это тоже корейская косметика. Вот так вот. Вот такие чутные подарочки мне. Да-да-да. Да-да-да. Кто-то меня там любит. Что да-да-да. Ну ладно. Всего хорошего. Если что, пес А, Ксюша, стоимость вот этой, вот этой этой штучки-то. Это 590 рублей. Такая вот да? да. Ее хватит года на два. Да. Ну, смотря кто как мажется, кому-то может и на месяц не хватит. Вот такие вот. Вот с такими я подарками сегодня приехала. И да-да, у меня приехала. Да-да, у меня приехала, да? Вот. Так что будем пробовать. Потом скажем, чего и как.